Эти знаменитости чуть не испортили себе карьеру и чуть не получили серьезные проблемы со здоровьем. Кто-то из них смог справиться с зависимостью сам или с помощью Борисовой, и ее наркозависимости даже разбиралась на Первом канале. Друзья Даны настояли на том, что ей пора лечиться, потому что все зашло слишком далеко. Из-за зависимости у телеведущей не было работы, ее просто перестали приглашать на проекты. Она рассказала, что ее подсадил на наркотики ее бывший пиар-директор. Запрещенные препараты он предложил Дани под видом средств для похудения. К актрисе Дрю Берримор слава пришла очень рано. После фильма «Пришелец» она стала невероятно знаменитой. А вместе с популярностью пришли и вечеринки, алкоголь и даже наркотики. Дрю впервые попробовала их, когда ей еще не было 12 лет. Она стала самой юной звездой Голливуда, которая отправилась в наркологическую клинику на лечение от зависимости. Иначе ее карьера грозила завершиться. Но она справилась, хотя срывы и случались. Десять лет назад певец Влад Топалов признался журналистам, что в его жизни был непростой период увлечения наркотиками. Попробовал случайно с друзьями, а следующие полгода, по его словам, даже не может вспомнить. Сплошные тусовки с употреблением запрещенных веществ. Все это происходило в течение четырех лет. Начались проблемы со здоровьем, музыкальной карьерой, отношениями с близкими. Отец Влада пытался это остановить, но у него не получилось. Только когда певец попал в больницу с тяжелой ангиной и врачи выяснили, что иммунитет его совсем слаб, он согласился на лечение в наркологической клинике. Сегодня Роберт Дауни-младший – один из самых блестящих знаменитостей Голливуда. Железный человек с миллионом поклонников. А в молодости ему пришлось тяжело. Он несколько раз проходил реабилитацию в наркологических клиниках. Мог прийти на съемочную площадку под воздействием наркотиков и алкоголя. Срывал съемки, а в 1996 году был арестован за употребление наркотиков. К счастью, все в прошлом. Вадим Самойлов не скрывает, что в его жизни был период, когда он употреблял наркотики и длился он около 8 лет. Возможно, это помогало его творчеству, но сам музыкант уверен, что просто баловался. Он полностью изменил свой образ жизни после того, как встретил будущую жену. Богдан Титамир считает, что наркотики – это очень серьезная и опасная вещь, способная уносить жизни тех, кто ими увлекся. Сам он не отрицает, что период увлечения веществами у него был, но он успешно с этим справился, заменив на экстрим. Кстати, однажды певец был задержан в аэропорту Швеции. Он вез с собой полкило марихуаны. Лин Силохан – рекордсменка Голливуда по алкогольным и наркотическим зависимостям и проблем из-за этого. Срыв съемок, задержание полиции, скандалы и дебоши. Периодически она лечится, но срывы происходят снова, к сожалению. Увлечение наркотиками у Шуры совпало с пиком карьеры. Вместе с известностью и народной любовью пришла и зависимость. Однажды певец почувствовал себя плохо, отправился к врачам, а те поставили страшный диагноз – рак. Шура уверен, все дело в наркотиках и убитом им иммунитете. Он вылечился и навсегда завязал с этим пристрастием. Журналисты считают, что именно пристрастие к наркотикам стало причиной того, что карьера Мелани Гриффит завершилась гораздо раньше, чем могла бы. Актриса сначала пристрастилась к более утоляющим препаратам, а потом перешла на более тяжелые вещества. Позже с помощью врачей она справилась с пристрастием, но к работе уже не вернулась. Да и режиссеры успели забыть о ней и перестали приглашать на роли. Скандалистка и вдова Курта Кабейна Кортни Лав прошла через наркозависимость. Период увлечения веществами пришелся как раз на ее брак с музыкантом. Она хотела стать такой же, как он, понять его лучше, так что пристрастилась к наркотикам вместе с ним. Кортни уверена, что это частая проблема по-настоящему талантливых и творческих людей. Таким образом они стараются заглушить внутреннюю боль. История Бритни Спирс – это целая череда взлетов и падений. После ее первого альбома все пришли в восторг и ждали, что будет дальше. Потом критика, потом новый альбом, а потом череда скандалов и сплетен. Похоже, Бритни в какой-то момент просто не справилась со своей популярностью. Отсюда и скоропалительные браки, разводы, странные поступки. В конце концов, родные отправили ее в реабилитационную наркологическую клинику. Из 2009 года все стало налаживаться. Те годы Бритни теперь вспоминает с ужасом и грустью. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал, впереди много интересного.